Не он на себя смотрит такой, стучит, ты живой-то мне? Сердце, ты еще бьешься? Нет, я уже умерло. Мангал? Да, мангал, который еще врагов видит. Да Какой мангал? Это посудомоечная, это терка, знаешь, железная, мочалка. Чего? Мангал, посудомоечная терка. Это универсал какой-то. Да ты издеваешься! Ой, наш от ярости аж подлетел. Запрыгал, запрыгал, королян, блин. Ну, вообще! Классно! Да пт, и как ты мне вообще попал-то Нет, нет! Нет, нет, нет, Не, нет, нет, нет, нет, нет, ха нет, нет, нет, О, боже, я такое повидал, ты не представляешь. Да ты издеваешься, Я, конечно, загрузка. Я и так не сразу гружусь. Я только появляюсь, оп, опять на экран загрузки. А вы что думали? Такой геймплей. Сейчас комплогер сгорит. Скорее всего... Ты как здесь сдох?! Я не знаю, почему она здесь появляется, я умер на мосту. Да, я думал, ты просто шел вперед и упал в пропасть, я бы не удивился. А, вот почему у меня тогда по 7 ударов было, а потом по 3. И что скачался. можешь меня поднять? Ты как это сделал? Поднимай опять. Нет. Давай еще раз у меня появилась идея. Хера, она там, блядь, ау она, она там на колонии. Ты лучше сразу с колонны сваливай, блядь, потому что там сразу пики в жопу летят. хочешь блядь. Че? Я разбился. Удак Не зачетно Я туда не пойду <laughs> Tamam. Так, это уже попытка. Я это сделал в прошлый конец. Да, да. я Боже, я прошел его дважды. Давай спасибо. Боже. Как много текста. Чего?